Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня будем рассматривать проблемы развития банковской системы. И сразу же хочу сказать, что эти вопросы на столь высоком государственном уровне, на предвидимом государственного совета мы рассматриваем впервые. Но прежде чем начать нашу работу, прежде чем перейти к этим проблемам, хочу поздравить Сбербанк России с исторической датой 165 лет назад. В ноябре 1841 года был подписан Устав Сберегательных Каз, первый из которых стал нынешний Сбербанк, и сегодня он остается лидером банковской системы страны не только самым крупным по размерам, по масштабам учреждениям, но и самым доступным и открытым для населения. Я души поздравляю всех сотрудников банка с днем рождения. Уважаемые коллеги, в последние годы банковская система страны сумела сделать мощный рывок в своем развитии. Фактически завершилось формирование структуры финансово-кредитного сектора. Начался его стремительный рост. За три с половиной года активы российских банков увеличились почти в три раза. Усилилась роль банков в обеспечении благосостояния людей. Объем кредитов. Предоставлен физическим лицам в 2004-2006 годах, вырос в 10,7 раза при выросе в 1,5 триллиона рублей. Это не какие-то проценты, в разы, причем какие В 10,7 раза. Банки заметно укрепили свое влияние на, на качество социально-экономического социально развития регионов на вот этом направлении. При этом Участие банков расширяется во всех отраслях экономики. Так, в результате развития нацпроекта развития АПК впервые значительные по объемам кредитные ресурсы пришли в сельское хозяйство. По данным Россельхозбанка России за 9 месяцев фермерскими и крестьянскими хозяйствами потребительскими кооперативами привлечено 28,1 миллиарда рублей. Иными словами, за год Объемы их кредитования выросли более чем в 8 раз. За год в 8 раз. Вместе с тем, должен отметить, что в банковской системе страны наметился и ряд актуальных проблем, требующих дополнительных решений. На ряд из них хотел бы обратить особое внимание. Первое. По-прежнему слабо развита сеть банковских учреждений в регионах на местах. В России на каждые 100 тысяч жителей приходится в среднем всего 11 банковских отделений. Это в разы меньше, чем в США, Франции, Италии и многих других странах. Жители непромышленных районов и отдаленных населенных пунктов трудно и долго добираются до ближайшего банковского офиса. И по этим причинам фактически за границами банковской системы остается, как вы думаете, сколько? 60 миллионов человек. Абсолютно недопустимое количество граждан не может воспользоваться услугами банковской системы. Эта проблема хорошо известна, и мы не раз к ней возвращаемся. Знаю, что правительство, Банк России и Ассоциация банков, э, российских банков предпринимают усилия по увеличению сети. Между тем, ситуация улучшается слишком медленно. Я считаю, что наряду с мерами по созданию банковских филиалов и представительств необходимо развивать и другие принципиальные новые подходы создать более разнообразную систему оказания финансово-кредитных услуг. И в этих целях можно задействовать, например, уже развитую почтовую инфраструктуру. Второе. Уже сегодня отечественная банковская система не справляется с возросшим уровнем спроса на финансово-кредитные услуги. При этом инвестиционные проекты, реализуемые в различных секторах экономики, нуждаются не в горячих, а в долгосрочных, дешевых и крупных кредитах. И все чаще их предоставляют, их предоставляют не российские, а иностранные банки, доля которых в объемах кредитования нефинансового сектора достигает 40%. Ясно, что усиление позиций отечественных банков предполагает повышение их мощности, формирование в России крупных финансово-банковских структур. Это в целом поможет укрепить конкурентоспособность и финансовую устойчивость банковской системы. Имею в виду, Наши планы по вступлению в ВТО они не реализованы, но мы, отстаивая свои интересы, выговариваем наиболее приемлемые для нас условия, вступления в эту организацию. Тем не менее, имея в виду эти планы, банковской системе страны дать не так и много времени для того, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность. Если это вступление состоится, в, нашем ВТО. в этом заинтересованный и бизнеса государства, объемы и возможности финансово-кредитного рынка должны быть достаточными, чтобы финансировать и крупные инвестиционные проекты, и самые различные инициативы малого и среднего бизнеса, а также региональные и муниципальные программы. Рассчитываю обсудить конкретные предложения по повышению капитализации российских банков, упрощению процедур интеграции и капитализации их бизнеса. Со своей стороны предлагаю подумать о возможности вовлечения в банковский оборот средств пенсионных накоплений, в том числе путемых отмечений в ипотечных бумаги. Конечно, с пенсионными средствами, с пенсионными накоплениями нужно работать в особом режиме, они должны быть особым образом защищены. Здесь требуется особая осторожность. Но подумать об этом, конечно, нужно. Далее, было бы иллюзией требовать от банковской системы динамичности высоких темпов развития и при этом ничего не делать для улучшения условий работы банка. Надо признать, что в финансовом секторе сохраняются затратные и часто избыточные по своей сути административные требования, и будет правильным их снимать. При этом замечу, что сокращение административных барьеров и обязательных требований должно идти параллельно с повышением банками уровня внутреннего контроля, разгружая банки от внешних проверок и отчетов. Мы вправе рассчитывать на большую открытость банковских учреждений, на лучшее качество их работы. Теперь несколько слов о работе банков с рядовыми клиентами. Здесь прежде всего нужно внедрять новые банковские продукты. Обращаю внимание, насколько острой стала потребность в образовательном кредите, например. Говорим о такой услуге много, а интересных предложений пока недостаточно. Ясно, что условия по этому виду заимствования должны существенно отличаться от других потребительских кредитов. А, нельзя также повторять, а, воспроизводить для деталей ипотеку. Кредит на получение образования должен быть реально доступен для большинства молодых и пока мало обеспеченных людей. Мы же понимаем, кто потребитель этой услуги. Молодой человек. Ясно, что это наиболее, не менее обеспеченные люди. Он должен быть доступен для тех, у кого нет еще ни залоговой базы, ни текущих доходов для погашения платежей. <как> Уверен, найти правильную схему можно, в том числе с частичными гарантиями со стороны государства. Обратите внимание, как развивается жилищное кредитование. <как> Когда на рынке появился интересный банковский продукт, люди охотно им воспользовались. Объемы ипотечных кредитов уже превысили 100 миллиардов рублей. И это дало стимул для развития всей строительной отрасли. Вместе с тем, нельзя называть его пока доступным. Мы это хорошо понимаем. При таком уровне доходов населения, который мы сегодня имеем в среднем по стране, и при таких ставках банковских, и при таких сроках кредитования, получения этих кредитов, сказать, что это универсальное средство в решении вопросов жилищных, мы пока не можем. Банковское сообщество, государственные и муниципальные власти должны шире информировать население о сути банковских услуг, если хотите обучать их по правилам взаимодействия с банками. Вот сейчас только говорил я говорил и про ипотеку. Да? Далеко не все знают, какие условия предоставляются и в регионах, и в центральными властями по, допустим, субсидированию ставок, для молодых семей, для тех, кто работает на селе. Люди плохо информированы об этих инструментах. И во многом... Здесь нужно начинать с нуля. Только четверть россиян имеют сегодня банковские счета. И менее 10% населения пользуются пластиковыми картами. Большая часть российских граждан страница банков. Просто не понимает их работы, считает ее слишком сложной для себя лично, требующей узкопрофессиональной подготовки. Убежден, что перечисленные вопросы можно и необходимо решать, но решать не на скоком, а на основе системной работы.